Всем огромный привет! Вы на канале Юрий и Лариса Ивановы лайф. Сегодня мы готовим вот такое овощное сорти, брокколи, цветная капуста и морковь. Мы купили целую, целый пакетик, господи, опять уже выкинула, килограмм 360 грамм в этом пакетике, в этом миксе. Я взяла луковицу 250 грамм, говядина 600 грамм, 4 зубчика чеснока, у меня очень крупные зубчики чеснока, 70 миллилитров у меня соевого соуса. Здесь примерно 3 ложки столовые оливкового масла. А вот это у меня очень-очень горький перец. Это нас угостил сосед. Халапине, по-моему. Да. Всем привет, И, кстати. Этот перец можно стручком положить, обжаривать. Можете, как вам угодно, соломочкой порезать, как хотите. У меня был просто он в банке. Я вот его попробовала. Нереально Реально до Реально очень жжет. Горький, да. Все. Но во время приготовления он, конечно же, потеряет какие-то свои свойства. Ну да. Он не будет такой горький. И заметили, у меня нет здесь соли. Капусту, вот это овощное сорти, я буду 3 минуты отваривать. Я воду подсолила. А мясо я сейчас замариную соевым соусом. Я думаю, достаточно будет. Если будет недостаточно соли. Мы соли мало едим, не разрешают. Поэтому... Как бы сказать, я мало кладу соли. Чеснок режьте, как вам удобно. Я вот как захотела, так и покушала. И вот это все вот заливаем соевым соусом. И вот это вот мясо нужно промариновать. И промариновать его нужно примерно час-два. Вот соевый соус и чеснок. В принципе, больше сюда ничего не нужно. Хм, забыла. Острый соус тоже нужен сюда. Оно должно простоять. Но оно у меня очень мелко порезанное. Мы уже купили резанное мясо. Тоже в, меш... в мешочке было. Так что у нас все тут подготовлено. Извините, не резала на, на камеру. Сейчас иду. у меня вода закипела. Сейчас иду отваривать три минуты. Ну что, девочки, мальчики, нужно мне подлить еще соевого соуса. Так что я подлила еще миллилитров 50. Казалось маловато. Да, потому как соли здесь нет. Нужно соусом добавить. Вот так вот. И пусть маринуется. После закипания я проварила 3 минуты. Все, теперь слила. Как-то неудобно мне. Камера ну, трясется. Не говори все парит. Ладно, вкусно пахнет брокколи. А тут все вместе. Оно и вкусно пахнет. Овощной бульон такой вкусный бабок. Ладно, все оставляем. Пусть остывает это. Масло я нагрела. И теперь мне нужно обжарить лук. Лук я буду обжаривать на высоком огне. И постоянно помешивать надо, чтобы не сгорел. До приятной золотистости нужно мне обжарить одной золотистая Вау. Огонь я тоже не убавляю. Перчик-то туда, mm -hmm. О, -о, О, Сейчас все вместе перемешиваем. И тоже смешаем. В принципе, когда промаринуется мясо, через 10 минут оно готово. Но если вы хотите, чтобы оно еще было нежное, нужно протушить еще с часик, подлить водички и потушить с часик. Лук я порезала, как видите, крупно, потому как если вы будете тушить его, то ухо там совсем и не видно будет. А вот скажите, как вам удобно, хоть на меленькие-меленькие частички. Прям, чтобы большому куску рот раз, как бы говорила моя бабушка. Как мне нравится смотреть, как работают другие. Ну это не только тебе. Горит костер, льется вода, да и как. Работают вот. другие. Это самое супер, что все любят делать. Хотела вот показать вам, что никакой воды я сюда не добавляла. Видите? И постоянно помешиваю. Жарю на высоком огне. Вот пять минут я уже жарю. Еще 5, и в принципе мясо-то готово. Но я хочу, чтобы оно было мягкое и нежное. Поэтому потушим его. В общем, я хочу сказать, 10 минут прожарила, попробовали мы кусочки мяса, они обалденно вкусные. В принципе, можно кушать, как бы в ресторане уже и подали. Но мы хотим, чтобы было пониже, у нас есть время, поэтому мы еще полчаса, я вот примерно 60-70 мл водички и на медленный огонь убавлю и потушу это немножко. И еще, если бы я готовила это для взрослых только, ну, если детей не было, чтобы, вот как у нас Алекс, то я бы добавила еще горького перца сюда побольше. Ну да, было бы, было бы вкуснее. Вот соли я ничего не добавляла. Все, я это крышкой прикрываю и буду тушить с полчасика. Прошло полчаса, мясо обалденное, мягкое уже. Водичка. И... Водички сколько, жидкости. И сейчас я прибавила огонь на самый-самый сильный. И высыпаю овощи. У меня будет все вместе смешанное это блюдо. Мясо с овощами. Перемешаю, конечно же. И вместе, все вместе потушу 3-4 минутки. И все, будем кушать. Хочу сказать, кому мало соли, то добавляйте по вкусу. Перец, соль, все остальное. Мне вот соли достаточно. У меня все готово. А, такая тяжелющая, тяжелющая стола, вот когда, э, Я хочу выложить блюдо, чтобы подать к столу, к ужину нам. М -м -м. Вот такая вкуснотища у нас готова. И полезно, надо сказать, всего 3 ложки оливкового масла. Ну что, всем приятного аппетита. У нас был еще отварен рис, мы решили совместить. Да. Что хочет? Я вот захотела взять тоже, захотел Алекс без риса. В общем, очень все вкусно, можно и так кушать. Обалденное мясо и у вас. Ставим лайки и не забываем подписываться на наши каналы. Всем пока-пока, хорошего настроения.